Друзья, добро пожаловать на очередное Немиркин видео. В последнее время вы общались со своим избранником и не уверены, флиртует ли он или просто любезничает. Флирт может быть сложным делом. Многие из нас часто задаются вопросом, как вести себя с людьми, которые нам нравятся, что правильно сказать, как тонко дать им понять, что они нам интересны, и в свою очередь определить, чувствуют ли они то же самое. Все это может стать очень сложным, очень быстро. И последнее, чего бы хотелось каждому из нас, это поставить под угрозу нашу дружбу с ними, сделав ситуацию неловкой. Но не волнуйтесь, вот восемь признаков, которые помогут вам отличить человека, который может быть заинтересован в вас, от простого вежливого человека. Первое, они милы со всеми. Первое, на что вы всегда должны обратить внимание, пытаясь понять, что кто-то испытывает к вам, это сравнить то, как он относится к вам, с тем, как он относится ко всем остальным. Так ли они дружелюбны с вами, как со многими другими людьми? На самом деле есть много людей, которые просто очень дружелюбны, разговорчивы и любят шутить со многими людьми. Будьте осторожны и не читайте в этом слишком много, и следите за другими признаками. Второе, они никогда не выступают инициаторами. Конечно, вы можете много разговаривать с этим человеком и проводить с ним много времени, но вспомните, когда вы в последний раз строили планы. Кто был инициатором? Кто из вас был инициатором этого? Если инициатива в основном исходит от вас, то, скорее всего, хотя этому человеку нравится проводить с вами время, он не флиртует с вами. Номер три. Они не проводят время с вами наедине. Как и в предыдущем случае, если кто-то проводит с вами время и много с вами разговаривает, это не обязательно означает, что он пытается что-то начать с вами. Особенно, если он никогда не проводит время с вами наедине. Если вы с этим человеком встречаетесь только в компании общих друзей, то, скорее всего, он просто хочет быть другом и ничего больше. Номер четыре. Они держат уважительную физическую дистанцию. Хотя некоторые люди чувствуют себя более комфортно, чем другие, прикосновения и другие проявления физической привязанности могут быть совершенно платоническими и уместными в дружеских отношениях. Большинство людей стараются сохранять уважительное отношение к прикосновениям и отвечают взаимностью только на те прикосновения, которые вы инициируете, или когда это уместно, например, чтобы утешить вас, когда вы расстроены, напуганы или встревожены. Номер пять. Они осторожны в том, о чем говорят. Еще один признак того, что кто-то просто дружелюбен, Они а флиртуют с вами, если он осторожен в том, о чем вы говорите. Даже наши самые близкие друзья стараются не подавать смешанных сигналов. То есть, они обычно ограничивают ваши разговоры более дружескими темами. Например, о том, что происходит в вашей жизни, как вы поживаете, как себя чувствуете, какие у вас общие интересы. Номер шесть. Они не слишком открываются. Опять же, простой акт завязывания нескольких разговоров с кем-то не является достаточным доказательством того, что он испытывает к вам чувства или пытается флиртовать с вами, особенно если он старается не открываться вам слишком сильно. Вспомните, когда вы с этим человеком общались в последний раз. Не показался ли он вам каким-то настороженным? Есть ли какие-то вещи, которыми, по вашим ощущениям, они не хотели делиться или говорить с вами о них? Возможно, это было связано с тем, что они боялись, что слишком много рассказывая, они могут дать вам неверное представление о своих намерениях. Конечно, некоторые люди от природы более осторожны, так что это тоже может быть причиной. Номер семь. Они позволяют разговорам заканчиваться органично. Один из лучших способов отличить человека, который просто хочет дружить, от человека, который хочет большего, это посмотреть на то, как заканчиваются наши разговоры с ним. Если им нравится продолжать разговор с вами как можно дольше, даже о самых обыденных вещах, то, возможно, они флиртуют. С другой стороны, если они просто позволяют вашим разговорам угасать и достигать своей естественной точки остановки, то, скорее всего, они просто дружелюбны с вами. И, наконец, номер восемь – они говорят с вами о своих увлечениях. И последнее, но не менее важное, хотя этот признак может быть самым очевидным из всех, его все же стоит упомянуть. Если этот человек чувствует себя достаточно комфортно, чтобы говорить с вами о том, кто ему нравится, кого он считает привлекательным или кто его может интересовать в романтическом плане, то это явный признак того, что он видит вас только друга и ничего больше. В конце концов, когда вы флиртуете с кем-то, особенно запрещено намекать ему на то, что могут быть и другие люди, которые вас интересуют, потому что это просто уничтожит ваши шансы завоевать его. А вы относитесь к чему-то из того, что мы здесь упомянули?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 Супер спасибо за просмотр и до встречи в следующий раз.